привет, с вами я, Супер Лего Мастер, как вы догадались, по названию видео сегодня у нас тройной обзор, то есть двойной обзор на Лего Офис из 1 и мой Лего самолет. Вот офис из один 1 Такой вот О, сейчас фокусируется. Вот такой. Окна, двери. С этой стороны тоже самое. Значит, перейдем к самому опку внутри. внутри. К видео у него есть вентилятор. Я его сделал этот роль, который можно двигать. В следующем видео я вам все подробнее расскажу. Сейчас просто покажу, что тут есть. Смотрите, у нас есть банка. Ну, это банка Пепси, Наверное, телефон. Но плакаты я еще не повесил. <свечу> Извините. <свечу> вот, смотрите, также у нас есть сбоку кнопки. Красная – это закрытая дверь, синяя – это свет. Тут то же самое. Также у нас есть гладкий пол и такая вот кресло, такое. Вы давно... Я заметил, что на моих роликах, где я играю в игры, набирается очень мало просмотров. Поэтому я решил сделать вот, для вас, наконец-то, этот долгожданную самоделку из Лего. Скоро, кстати, можете ожидать целого мультфильма и обзора на пиццерию. Вот, я сделал механизм стула вот такой, сейчас вам даже его покажу. дорогие. Смотрите. Сейчас я сделаю подставку для своего для своей камеры. Ребят, подставки не нашел, поэтому покажу прямо. Я сделал так вот, потому что, чтобы не делать повторки каких-то оригинальных версий стула, я сделал обычно такой стул, взял не... Ну, как сказать, не классический стул Лего, но это не Лего, это набор М38. И поставил просто на блок вот такую пинпочку. И поставил сюда, потому что тут есть еще дырка на сиденье. Вот. И оно таким образом оно будет крутиться. Ой, ну, вот, в общем, вы поняли. Ну, что ж, на этом обзор офиса заканчивается. Начинается другой обзор. Это видео, не забывайте, это видео 2 в одном. И вот такой вот самолет. вот космос вот вот вот такой вот самолет сейчас я покажу в виде мультика ну пока правда. что у него есть смотрите у него есть такой человечек вот у набора такой вот. ключ и все в следующем видео покажу как собрать вот такой вот самолет вот так вот открывается у него все. А я сейчас покажу все в виде мультика. Поехали. Ребят, это спутник, если вы не знали. Поехали дальше.